Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life. И с вами я, его ведущий, Антон Белюк. Сегодня будет очередной выпуск из серии «Работайте со мной». Для тех, кто смотрит эти выпуски впервые, я хочу напомнить, что где-то примерно неделю назад я снял первый выпуск. Дело в том, что я сейчас работаю в Польше. И нам нужны рабочие, сварщик или шлифовщик на работу. Так вот, в этих выпусках я как бы делаю своеобразную рекламу нашей работы на первый выпуск отозвался человек уже буквально на следующий день увидел мое видео на ютубе вот человек из Украины зовут Саша и он уже отработал неделю и хочет поделиться своим мнением вообще я сейчас задам ему пару вопросов и как бы просто вы услышите что думает обычный рабочий с Украины по поводу вот этой работы здесь у нас сварщиком Итак, Саня, ну как тебе вообще эта работа, ну и по сравнению с той работой, на которой ты работал раньше, что ты можешь сказать, где вообще лучше? Работа устраивает, ну в принципе не сильно легкая, скажем так, но по 8 часов работаешь уже легче, там где я работал на прошлой работе, там по 12, по 14 часов работали, сильно устаешь, здесь ага. так нормально. Ага. Хочу сказать, опять же, напомнить то, что здесь мы работаем, ну, у нас работа издельная, а не почасовая. Нужно, если делаешь норму за 8 часов, там варим определенные изделия, норма за 8 часов, и получается 160 злотых. Это выходит примерно так 20 злотых в час. В общем, да, работа нелегкая, но заработать можно. И это самое главное, я считаю, на заработках. Ну, а как вообще условия проживания? Условия проживания вообще устраивает, против, опять же, против того места, где жил, здесь нормально. А по сравнению с тем местом, где ты жил, здесь да. еще нормально, да? Да, здесь нормально, кухня общая, ну, есть время приготовить, все ага. положено нормально. Ага. В комнате покажу один, ну, вдвоем вроде будем, с человеком там должны подселить. Ну, так уютно, все как дома, нормально. Mm. Э, ну, вот, собственно, э, чтобы вы видели, что здесь все максимально прозрачно, без всякого обмана. Человек приехал неделю назад, отработал. Э, работа, в принципе, устраивает, да? Да, mm. да. Ну, то есть, э, ну, чтобы вы не думали, опять же, что здесь какая-то каторжная работа. Да, будет тяжело первое время, пока не привыкнете первую неделю-две. Ну, потом войдете в ритм. И будет все, как говорится, окей. Хочу напомнить, что нужен еще либо один сварщик, либо один шлифовщик. Мы находимся тут где-то в 45 километров от города Катависа. Это ближайший большой город. Ну и здесь такой городок Струмень. Как бы поселок городского типа рядом. Ну, чтобы вы примерно понимали локализацию, где мы находимся и где эта работа. То есть э, поспешите, потому что такие вакансии, как правило, не остаются долго свободными. Э, шлифовщик, главное, чтобы умел пользоваться болгаркой хорошо и быстро. И также будет зарабатывать, у него зарплата будет выходить такая же. 160 злотых за смену, если за 8 часов, это 20 злотых в час. Не знаю, многие мне пишут, что можно найти и по 30 злотых в час зарплату сварщикам в Польше. Не знаю, я за 20 нигде не встречал, много лазил в Фейсбуке, по интернету. Так что я считаю, что работа в принципе достойная. В общем, мои контакты вы сможете найти в группах в Фейсбуке и ВКонтакте. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Также пишите свои вопросы в комментариях под видео, и ваши вопросы не останутся без ответа. Там в Фейсбуке, ВКонтакте будет мой мобильный номер. Обязательно звоните, не стесняйтесь. Если я не возьму трубку по каким-либо причинам, если буду на работе, то опять же пишите в сообщениях и ваши вопросы не останутся без ответа. Ну, собственно, на этом будем заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы заинтересованы в работе и жизни за границей. Здесь найдете для себя кучу интересной и полезной информации. Также делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Ставьте лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. Это был репортаж из Польши. <связано> Я Антон Белюк и Саня. <связано> на этом мы закругляемся. До скорых встреч, друзья. До <связано> везде. Nice! <laughs>